Ребят, всем здорово. Только что уехал курьер. Ребят, девочка мне на моё день рождения, которого на 14 февраля будет, просто просто пушечный подарочек сделала. Смотрите, ребят, это кресло. Я его еще не собрал, я даже не знаю, что это за кресло. Но, ребят, оно весит килограмм, мне кажется, 30, Нет, вообще. Ребят, это просто пушка. Я вообще я, я в шоке вроде. Я очень хочу поскорее его собрать, посмотреть, что это будет. Ребят, я не знаю вообще, это огромнейшее кресло просто. Его ложить надо. Ложить надо. Скотеняка. Наконец-то, ребят. Я всегда мечтал о кресле огромном. Это просто жизнь. Нахерасеку огромная инструкция. Инструкцию читают, как всегда, ребят, когда сломают уже у нас в России. О. Ребят, Тандер X3. Ребят, новенькая Тандер X3. Офигеть, блядь. Вообще просто аргумент. Блядь, <связать> вообще. Сейчас будем а, собирать кресло. Вообще не знаю, что это такое. Сейчас будем собирать кресло Тандер X3, ребят вот я уже все вытащил из коробочки вставляем вставляем аккуратненько Ого. у них там, ребят, фиксаторы они входят вообще отлично я потом видео там ускорю все, дергаю, все делаю Ой. Отлично. Так, ребята, вот такая упаковочка у нас, ребят, с шестигранником, здесь отверточками, все, ребят, болтики, болтики, все есть вообще. Так что, ребят, все просто пушечка. Как я рад вообще! Кстати, много видосов позже ты снимаешь чтобы я снял типа видос как, а, как я стрим запускаю даже как, как застроить нормальный стрим но я что-то блять очень оттягиваю этот момент хотя просят очень многие люди блядь, так оно же должно быть с какой стороны правильно то есть вот я сижу вот с этой вот с которой ты держишь да, вот что да, вот да. он вот так вот. Так вот. с этими штуками должна быть да так. правильно ребят вот это мы сейчас разберем что это такое вообще ну, вот это вот сверху одевается и еще сверху они должны быть такие тройная как елочка а вот та, да, вот та да. Вот. Хоп. А та еще? Да. Все, вот так вот. Угу. Не, только через эту. Через а что? А колеса Вот это вот. А, точно. Да. Мне Ребята, кажется, я быстрее, да, да, быстрее собрала. Да, да, да, а, нет. <смех> все, я понял, я понял. <смех> вот это, получается снимается. Что, вот это сюда вначале? Или наоборот? А, вот так вот. Нам нужно как-то фиксироваться там. Как она? Сейчас посмотрим, ребят, как она Или просто вставляется. А, все, она просто вставляется как бы когда я на первом сяду, она больше не вылезет оттуда. Вот так вот. Угу. Так, все, ребята вот эта часть собрана. Вот переворачиваешь кресло, одеваешь на нее. И потом остается только спинку прикрутить. Ребят, все стоит, все стоит, ребят. Так, это что такое вообще? Это наверное боковина Они разные. Они разные. Так, ребят, теперь прикручиваем спинку. То есть, ребят, все, вот эта часть стоит, она полностью закреплена уже. получает все, больше никаких моментов нету в ней. Как всегда, остаются лишние детали. Но это не лишние детали. Ты сейчас как будешь спинку прикручивать? А, ну да, не поцарапай. Это самое сложное, потому что надо помогать держать будет. А я тогда не смогу сниму. Во, держу. Не, здесь вообще на самом деле ребят да, все нормально ребят последние штрихи я думал будет тяжелее его собирать не знаю почему для меня это был как страшный сон верхний прокручиваются они прокручиваются. Задвинем его туда, что я на Ну, только не ломай вот, его. Ребят, вот это мы ломать не будем. О. Подушечку забыл поставить под поясничку. Что не так? Вообще просто все король. Все нормально? Ребята, вот он король. Я вообще огонь просто. Пос посмотри на меня. Ребят, просто огонь, смотрите на это кресло. Правильно собрал. Вообще, да, конечно, правильно. Подушку под спину. Так, ребята, на подушка. это же для чего вообще? Да под спину. Для того, чтобы поясница не уставала. Да, это меня одевать? Ты дурак, что ли? Ты на кресло нет, реально подтяжки для мужчин. Ну ты дурак, ты с че? Ты, ты ну ты дурак? Ну ты что не видел на видео как это? И на фотографиях, как, как маленький. Куда вторую подушку-то не пойму? Ребят, все, собрали кресло. Собрали кресло, ребят, он вообще фиксируется, можно даже лежать на нем, понимаете? То есть вообще, ребят. Просто, то есть мне девушка подарила кровать соседнюю. Соседнюю. Да, соседнюю кровать. Короче, ребят, это просто огонь. Ребят, очень удобное кресло, я вам реально говорю. Вот, ребят, ThunderX3 это просто топ. Я вам реально говорю, чтобы вы понимали. Я теперь буду просто задротить 24 на 7, ребят. Стриму будет чаще. Я вам обещаю. Подписочки, ребят, лайкосики и все прочее. Давайте, ребят, пушка.